Привет любители психологии, добро пожаловать в новое видео. Вы когда-нибудь задавались вопросом о своей интроверсии? Или вы находились на грани между интроверсией и экстраверсией? Интроверты составляют от 25 до 40% процентов населения земного шара. При том, что значительная часть населения мира интроверты высока вероятность, что вы тоже можете быть одним из них. Итак, вот семь признаков того, что вы на самом деле интроверт. Во-первых, вы предпочитаете беседу один на один. Вам нравится вести глубокий разговор с одним близким другом, а не общаться с группой людей. Для интровертов всегда важнее качество, а не количество. Они предпочли бы проводить свое время в компании одного или двух близких друзей, вместо большого количества общения с незнакомыми людьми. Пустая болтовня в большой компании интровертов не интересует, а глубокая беседа с их лучшим другом в два часа ночи может подойти по вкусу интроверту. Во-вторых, ты любишь выходные без всяких планов. Вы бы предпочли спокойный уикенд, а не энергичный. Выходные – отличное время для интровертов, чтобы отключиться и расслабиться, особенно для тех, у кого истощающая энергию работа или учеба, требующая постоянного взаимодействия. Вы совсем не странны из-за того, что молча празднуете отмененный план, или наслаждаетесь свободным днем по расписанию, смотрите Netflix или медитируете в пижаме, ведь это звучит как отличный план для любого интроверта. В-третьих, вы предпочитаете работать в одиночку, а не работать с другими. Вам нравится групповая работа или вы предпочитаете работать самостоятельно? Интровертов привлекает работа, предполагающая независимость. И вместо того, чтобы беспокоиться о том, как общаться с другими людьми, они предпочли бы сосредоточиться на своих обязанностях. Письменная работа, бухгалтерский учет, компьютерное, программирование или графический дизайн – отличная работа для интровертов, так как они не требуют большого количества разговоров. С другой стороны, работа в качестве начальника или торгового персонала может плохо сочетаться с характером большинства интровертов. Номер четыре. Ты ходишь на вечеринки, но не для того, чтобы встречаться с людьми. На вечеринках вы тот, кто предпочел бы держаться рядом с близким другом, вместо того, чтобы знакомиться с новыми людьми. Даже если вы интроверт. Время от времени вы наслаждаетесь некоторой степенью социализации. Многие интроверты не возражают ходить на вечеринки, пока рядом есть близкий друг, который их сопровождает. Интроверты и экстраверты, однако, смотрят на вечеринки принципиально по-разному. Интроверт подумает о том, чтобы пойти на вечеринку и провести качественное время с другом, в то время как экстраверт сочтет вечеринку хорошим временем для общения с новыми и интересными людьми. Номер пять. Твои хобби одиночные. Вам нравится рисовать, бегать, видеоигры, чтение и другие вещи, которые не требуют большого социального взаимодействия. Точно так же, как работа, интроверт любит мало отвлекаться. Несколько часов, проведенных за книгой, медиативная прогулка по парку или просмотр отличного телешоу – вот некоторые из вещей, которые интроверты любят делать. Если вы проведете пару часов в одиночестве – и это будет похоже на хорошее времяпрепровождение, а не на абсолютную скуку, то возможно вы интроверт. Номер шесть. Вы тратите много времени на принятие решения. Считаете ли вы себя нерешительным человеком? Интроверт может постоянно вести взаимные беседы со своим внутренним голосом. Интроверты, как правило, тратят много времени на обработку информации, прежде чем погрузиться во что-то, будь то выбор курса в колледже или заказ еды из меню. Хотя эта черта позволяет им увидеть все углы и проблемы, это также может привести к тому, что они не смогут принять решение и упустят возможность. И номер семь. Вы можете быть чрезвычайно увлечены чем-то. Вас волнует тема, которой вы увлечены? Поначалу интроверты могут казаться замкнутыми и застенчивыми, но как только они начнут действовать, они не смогут остановиться. Интроверты склонны погружаться в свои увлечения и интересы. И поскольку большинство из этих интересов носят уединенный характер, у интроверта может не быть возможности для выражения своей страсти, если никто другой не проявит своего интереса. Но если вы дадите им шанс, их энтузиазм может удивить любого ничего не подозревающего человека. Итак, относитесь ли вы к какому-либо? Либо из этих признаков, о которых мы упоминали выше. Если вы действительно считаете себя интровертом или кем-то со склонностями к интровертом, оставьте комментарий ниже, поставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями, которые также могут найти в нем ценность. Обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите кнопку колокольчика для получения информации о выходе новых видео. Спасибо, что посмотрели и увидимся в следующий раз.